Журнальные файлы или log-файлы служат для сбора сообщений по работе операционной системы и приложений. Это позволяет отслеживать сбои в работе программ, следить за безопасностью и является хорошим средством диагностики. Регистрацией сообщений занимается демон d До его появления различные программы использовали собственные методы журналирования, что было не очень удобно для конечных пользователей. Syslog позволяет сортировать сообщения по источникам и степени важности и направлять их в соответствующие файлы. Также есть возможность отправки сообщения на терминал пользователя или на другой сервер. Файл etc.syslog.conf является конфигурационным файлом демона syslog.d. Каждая строка в файле описывается в формате селектор действия. Селектор означает программу, которая посылает регистрационные сообщения. Опция действия указывает на действие, которое необходимо выполнить. Селектор также имеет свой внутренний формат средства.уровень. Средство, как я уже говорил, означает программу, которая посылает регистрационные сообщения. Уровень обозначает важность сообщения. В файле конфигурации Cslog указывается, как минимум, какой уровень важности должны иметь сообщения, чтобы быть зарегистрированными. Я сейчас не буду углубляться в настройку CISLOG, так как рассказывал об этом в базовом курсе. Мы поговорим про журнальные файлы, которые помогут контролировать безопасность системы. Файлы журналов располагаются обычно в каталоге Warlock, и с точки зрения безопасности для нас повышенный интерес будут иметь следующие файлы. Журнальный файл Warlock.chron – это журнальный файл для демона крон. Все выполняемые задачи демон протоколирует в этом файле. Например, пользователь добавил в свой крон файл какой-нибудь скрипт, например, batscript.sh – один из способов выяснить, что содержит крон-файлы пользователей в системе, это просмотреть содержимое одноименных файлов в каталоге Warspool.chron. Но это не очень удобный способ, когда пользователей очень много. Легче просмотреть журнальный файл крон, чтобы выяснить, у каких пользователей какие команды запускаются. В строке журнальные файлы, который мы видим на экране, script.batscript.sh запускается от имени пользователя User1. Журнальный файл Warlog Secure. В этот файл записываются попытки аутентификации команды, которые выполняли пользователи с использованием судо. Примеры строк из этого журнального файла представлены на экране. Журнальный файл varlog.audit.log Это журнальный файл демона audit.d, который осуществляет запись протоколируемых сообщений на диск. Больше информации можно получить из ман страницы audit.d, Например, строк из журнального файла представлен на экране. Журнальный файл varlog lastlog. Бинарный файл, который содержит последнее успешное подключение пользователя в систему. Все содержимое можно вывести с помощью команды lastlog. С помощью опции u можно вывести статистику для конкретного пользователя в системе. То есть lastlog-u, пробел и, допустим, user1. Файлы varrun.utmp и varlog.wtmp. В бинарном журнальном файле utmp хранится информация о текущих подключениях пользователей в систему. Файл используется такими программами как v, vhu и uptime. Файл varrun.utmp не должен быть доступен на запись пользователям системы, иначе они могут просто подделать или изменить информацию о подключениях в систему. В бинарном журнальном файле vtmp хранится информация о всех подключениях в систему с момента создания этого файла. Используется он командой last. Основной целью злоумышленника при работе с журнальными файлами будет их удаление или изменение. По умолчанию основные журнальные файлы может просмотреть только пользователь root. В конфигурационном файле etc.sysconfig.syslog можно задать дополнительные опции для syslog D. Например, если вы хотите получать сообщения с удаленных серверов и хранить их в локальной системе. Также здесь указано значение uMask для журнальных файлов. По умолчанию оно равно 0.77 и менять его не рекомендуется. Давайте поговорим про обслуживание журнальных файлов. LogRotate позволяет автоматизировать ротацию, сжатие, удаление и отправку журнальных файлов по электронной почте. Он ежедневно запускается с помощью планировщика задач крон и работает в соответствии со своим конфигурационным файлом etc.logrotate.conf. Журнальные файлы Могут обрабатываться ежедневно, каждую неделю, каждый месяц или когда файлы достигают определенного размера. Давайте рассмотрим опции из конфигурационного файла etc.logrotate.conf. Опции Weekly. Игнорировать размер файла. Производить ротацию логов раз в неделю. Rotate 4. Хранить журнальные файлы за последние 4 недели. Create. Создавать новый файл после ротации старого. «Компресс» сжимать файлы в архиве и Include, подключить к конфигурации файл или каталог. В каталоге ETC расположены настройки для различных программ. И давайте на примере конфигурационный файл для Samba посмотрим, какие там могут опции использоваться. Открываем этот файл. И видим здесь набор опций. В каталоге «Самбо» может быть несколько конфигурационных журнальных файлов для «Самбо». Соответственно, здесь стоит звездочка. То есть все вот эти опции будут распространяться на все файлы с расширением «Лох» в каталоге «Самбо». И видим здесь вот в фигурных скобках набор как опций. До фигурных скобок перечислены файлы, для которых будет выполняться ряд действий. Действия сами уже перечислены в этих фигурных скобках, и давайте их разберем. Notif Empty не производить ротацию журнального файла, если он пустой. Missing ок. Ok. Если журнальный файл отсутствует, то переключиться на следующий без предупреждения. Shared скрипт. Если указана эта опция, скрипт запускается только один раз, независимо от того, сколько лох файлов определено групповыми символами. Копия Truncate сокращает оригинальный файл системного журнала после создания копии, вместо того, чтобы переместить старый файл системного журнала и произвольно создавать новый. И блок postrotate Rotate Script. Строки в этой секции выполняются после ротации журнальных файлов. В нашем случае сервисом, который обслуживает Самбо, будет отправлен сигнал хаб, что заставляет Самбо перечитать свой конфигурационный файл. Все, выходим отсюда, и вот сам файл etc.log.rotate.conf. Собственно, все опции, мы уже о них сейчас говорили, но здесь и есть комментарии с описанием для каждой опции, что она обозначает. И вот простой пример ротации файла vtmp. Поскольку он не принадлежит какой-либо программе, то управление ротацией в главном файле log.rotate для него. Происходит. Все на этом. Все.